I don't know. Это вторая начинается как раз таки. Вот только что прям началась. Ножички, дорогие мои друзья. Ножички, ножички, ножички за сторону, разумеется. Напомню вам, Fidges и e Esports выиграли первую карту. Выиграли пик своего соперника. Теперь же будут разыгрывать свой собственный пик. И что-то сейчас вот здесь делают очень интересные <laughs> игроки обороны. Стенка на стенку хотят, собственно, выстраиваться. Но атака, как вы видите, дальше своего респауна пока никуда не выходит. Вертига легкая карта, вы чё? Нет, вертига легкая, никто же не говорит, что она тяжелая. Просто звуки. Звуки, звуки, которые нужно понимать. Вот рофлы рофлами, а у меня в команде три авика. В итоге с авиком вчера играл только я. <laughs> Нормально. Так, ну что, прибежали игроки атаки на поножовщину, с запозданием, конечно, с диким. 50 секунд практически им потребовалось для того, чтобы сюда прийти. Но пришли. Хотя в чат писал, что я слабый авик. Но оно так и есть. Очень много миссал. Но, но зато и попадал очень много. Давай вот так будем справедливыми. Раз уж мы говорим о твоих недостатках, то и о твоих полезных качествах тоже забывать не стоит. Ты действительно и попадал, и убивал, и сыграл, я считаю, на середнячке. Так, ну чё, ножики за фиджисами остались, ожидаемо стей, разумеется. все как было, так и есть. Светочки, Привет! А, Светлана Андреевна, вам от Александры большущий, большущий, добрейший приветище. Ну что ж, ГЛХФ, и напоминаю, учитывая факт того, что это Best of 3 проигравшая команда покинет. Не, не проигравшая команда, простите. Если Chill Lovers проиграет Вертига, то они эту самую... Турнирную сеточку покинут, дамы и господа. Ну а раунд начинается, опять же, сверхинтересно. С подсадочек какие-то идейные штуки в КСК. Это всегда очень замечательно. Но фейк на точку Б, ну, на точку А, прошу прощения. А основной же выход сейчас идет в этот момент, как раз на спот А. Да на спот Б, господи, что я точки постоянно путаю. А, Фейк-выход на А, и на самом деле поставленная бомба на споте Б. Ну а сейчас вы сами видите, в общем-то. Основная задача на пистолетный раунд, конечно же, это победа в пистолетном раунде, но она на Твиче, ей тоже большой-большой привет. Да, она на Твиче, Сашульненько, тебе тоже большой привет. Вот. Основная задача, конечно, это победа в пистолетном раунде, но Chill Lovers выполнили задачу минимум. Они хотя бы поставили бомбу и уже все. В перспективе круто. В перспективе круто, я имею в виду. Ну, то есть, один экономический и прям жирнючий такой бай можно сделать. Плюс сейчас можно закупить пистики. И это никак вообще пагубно не отразится на экономике. То есть, вот что дает а, поставленная бомба Вайхас. Ой, какой сейчас красивый ваншот мог прилететь с дигла. Ну, ответный! Вот он! Ха -ха! Отличные, красивые ваншоты с дигла. Но если не один игрок их делает, то другой точно а, будет это. Делать и реализует Свою позицию, так всегда было, есть и будет 4 и 5, все, все 5 Минусов сделали игроки команды Fidges Esports. счет 2-0 А есть френдли Fire на турнире? Да, есть Всегда считал и сейчас Считаю, что авик не такое уж и сложное оружие И должен легко идти в плюс КД Стоишь в прицеле, ждешь типов Ну, э -э отчасти соглашусь Отчасти нет, нужен хороший АИМ Хорошая точность и нужно очень хорошо уметь свою мышь чувствовать. У некоторых игроков такие скинчики оружие аппетитные. Да, я, например, прям слюной обтекаю, когда вижу челиков с керамбитом. Божечки мои, керамбит и бабочка. Два моих самых горячо любимых ножа. Вот просто я б душ продал за них. Но... И уже дорого сейчас это, конечно, стоит. Да. Да, что есть, то есть. Ну что, два минуса по команде Chill Lovers сейчас было оформлено игроками Fidges Esports. При этом потеря КСУ, а следом вот еще и Вайхасу потерялся. Три в три теперь. И начинается, так сказать, смена позиции... Позиции. Ой, что со мной сегодня происходит? Смена позиции от команды Chill Lovers перестраиваются немножко под другую точку. И перестраиваются, как вы можете сейчас заметить, до... Непонятно подо что. Все-таки под А, по всей видимости. Оп, здравствуйте. Инздеус. Ну, и Тиф последний. Ну, и очевидно, конечно, Тифу здесь ретейкать точку А. Другого попросту даже не дано. халява. Это не минус, это просто халява сейчас подъехала. Ну, и попытка разыграть клатч-ситуацию. Один в 2 с поставленной... Оп, здравствуйте. С поставленной бомбой. Ага. Во-первых, бомбу Чиллаверс почему-то все-таки решили не ставить. А, ну и типа странно. Странно, глобально странно очень все это получилось. Мне ножичек понравился. Тут один недавно узнал о цену 200 евро. Перестал нравиться. О, -о, о, Сашуль, да, ножи это... Это круто. <laughs> это круто, но стоят они всегда дорого. Ну, короче, короче, короче. сверх смешной, забавный раунд сейчас в исполнении Чиллаверс. Как такое можно было проиграть, я, в общем-то, конечно, не знаю. Но... Не удивлен, честно сказать, потому что это выбор команды Fidges Esports. Chill Чиллаверс сейчас играют на Чили, это раз. А во-вторых, играют в гостях, так сказать. И гостевой матч, естественно, может и не стать каким-то каким успешным матчем в карьере Чиллаверс. Потому что если уж даже на домашней карте Мираж ничего не получилось сделать, то шансов автоматически сделать на чужой карте что-то. Становится поменьше. Ну, прокидка точки Б у нас здесь намечается, и выход тоже непосредственно именно на эту точку, по всей видимости, будет. Э, ну, здесь вообще, конечно, сложно пока предположить, учитывая позицию бомбы, а бомба в данный момент у Смайла. А Смайл в данный момент вместе с тиммейтами э, продолжает гулять по карте, но все-таки, видимо, точка B. Но если это все таки видимо, точка Б, то здесь я бы, наверное, сказал, что не совсем угадали uh, Chill Лаверс с тем, что им нужно сделать. Потому что на точке Б как раз-таки три игрока обороны есть. И этот репла вполне себе сможет что-то здесь даже и подпринять. Оп, здравствуйте, минус первый. Но есть подсаженный человечек, да, как вы можете заметить, там, и вот это... Оп, и этот подсаженный человечек Смайл, который забирает... Депресс... Э, Да-да... Да, сложно очень сказать. Короче, дальше развал. Развал игроков обороны. И парадокс всей ситуации заключается в том, что, даже невзирая на то, что по факту Чил Лаверс не угадали с точкой, которую нужно было занимать, а, оказывается, что все-таки угадали. Да, изначально все должно было бы быть и не так. Ну, здесь, конечно, учитывая позиции игроков в атаки, со стопроцентной уверенностью можно было говорить о том, что перспектив вообще на выбивание никаких нету. Это как надо было бы сейчас э, просто взять и отдать. Типа... Ну, такое не отдается... После такого можно, мне кажется, было бы просто с сервера выходить сразу. И уже не надеяться на то, что полуфинал где-то будет маячить там впереди. Ну, экономически от фиджесов. Воу-воу-воу-воу-воу! Гайс! Вау! Черт возьми! Смотри, что делают! И расстреляли! Ну, победить в раунде, скорее всего, то не получится. Но зато прикольно. Расстреляли ЗУСа, расстреляли СМ-1290. Очень долгий полет от НС... Круто, круто, круто Не успел долететь К сожалению, не успел долететь до земли Начался следующий раунд Ну что ж, 3-2 Но бодрый экономический Стак на точке Да и, в принципе, прием неплохой получился Какие-то девайсы выбили Победить не получилось, да Но это, наверное, была не, не самоцель раунда Поэтому в целом хорошо в целом, все хорошо получилось у Фиджисов. но а Chill забирают очень важные раунды, которые, ну, будут крайне необходимы какой хороший прострел, -то какой... <laughs> Смотри, Вайхаса сразу просто побежал побыстрее куда-нибудь. Нож! Нож! И! Эмочка! Эмочка, черт возьми, отлетает просто в КСУ! КС м 4А4 -А стат трековская, как она там называлась, меть или как ее елки-палки. Короче, КСУ КС получает вот этот вот девайс за то, что сделал минус ножа. Респектулечка ему. Халява подъехала, что сказать-то. Смотри, еще один хотел с ножа сделать. <laughs> ну не, уже теперь эмочки все, кончились. <laughs> Смайл и енот устанавливают бомбу на точке Б. Ну и КСУ вместе с Депрестедом остаются на ретейке, кстати, со смежной позиции. Что, кстати, и плюс, и минус одновременно. Ух ты, хороший хэдшот от енота, но тут сейф. Тут, конечно же, сейв. Так что, Атлантик, жду ссылочку на битву, на данную битву, собственно говоря, для того, чтобы вычленить оттуда товарища КС Су и передать ему девайсец, который он сегодня заслужил своим минусом с ножика. Вот так вот, просто, просто челик заработал там, ну, не знаю сколько, рублей 41 килом. Немного, но приятно. Всегда бы так. 3-3. Uh, в общем, пока что Фиджесы, честно сказать, не сильно впечатляют uh, в рамках данной карты. Ну да, вроде бы как-то... Поначалу-то шли очень уверенно. А потом, по... когда увидели, что Челлаверс оказывается, сдаваться здесь не будут. Uh, ну, как-то все натиск пропал. И где он? И где? Где тот самый натиск? Так, ссылочку получил. От души. Блин, простите. Ссылочку получил от души. Ну, давят. Давят под точкой А сейчас Чиллаверс своих соперников. Конкретно, конечно, пока это ни на что не влияет. Потому что кроме как просто позиционного давления, ну, прямых перестрелок не происходит. Вот сейчас только могут появляться. И енот, отличное позиционирование прицела, хороший хедшот, Минус Тиф. Ну а уже теперь, конечно, пора переходить к действиям, так сказать Раскидка неплохая, жирная такая прям сочная раскидка Прям вот вижу, как с нее сок вытекает Но это не более чем фейк раскидка То есть весь практически боепотенциал был сейчас выброшен на точку А И на спот Б... Нормально Зус, молодец вообще И на спот Б команда Фиджес... простите, простите, Чиллаверс отправляются практически с пустыми руками Надежда только на перестрелке. Ну, как-то не очень себе получается перестреливаться. Два в три численный перевес и доминация по позициям, естественно, на стороне команды Фиджес. Здесь, конечно, грубо, очень грубо и очень неправильно было сыграно, на мой взгляд. Не стоило выкидывать все. Вот вообще прям все точно, категорически нельзя было выбрасывать. Стоило оставить, ну, хотя бы процентов 30 раскидки. Да, пусть, может быть, это выглядело бы уже не выходом на точку А, а как раз-таки фейк-раскидкой. Но хотя бы на точке Б было бы за что придержаться. То есть было бы, что помогло придержаться. Вот Так, оп-оп, по ножкам настреляли. КСУ э, выброшен с позиции. Снайперскую винтовку реализовать на старте раунда не удается. Зато есть авик у Смайла, и Смайл как раз-таки вот свое АВП реализовал. То есть, получается, Смайл круче, чем КССУ. КССУ со своей снайперской винтовки ничего не сделал. Тиф. Важный минус сейчас, кстати говоря, не сделал. И за это похоронен. За это похоронен. Вот... Эх, э, сложно, сложно на такое смотреть. Обычно, ну, типа, если ты пропустил снайпера вперед и не убил его, зачем стоять дальше в этой позиции? Очевидно, что снайпер просто даже прев бабахнет в тебя, и ты труп. А тем более еще и со снайпером тиммейты были. Тут, конечно, Тиф подставляет свою команду. Ну, в целом, не смертельно ее подставляет. Еще пока есть... Э... Надежда на светлое будущее Правда, конечно, с каждой секундой этих надежд становится все меньше Но благодаря минусу от снайперской винтовки КСУ Хоть какие-то надежды вновь начали появляться Депресс еще один фраг делает Далее попадает подразменный минус КСУ снова с АВП, и здесь не успевает выстрелить инстидиоус Один против двоих Ну, играбельно, абсолютно играбельная ситуация Главное вот хотя бы одного забрать сейчас И один на один остается Insdios против Гастера. Гастер Мансит, черт возьми, убегает в противоположные неправильные направления. Инсдиоус? Нет. Отчасти, отчасти, лично мое мнение, раунд проигран благодаря Тифу, потому что не надо было гнаться за минусом, не нужно было так сильно упираться. В то, что хоть кого-то, но нужно убить в этом раунде Я думаю, надо было все-таки просто отдать позицию Да и бог бы с ним, как говорится Лестница рядом находилась, залез, да и все Уф, Санечка, я тут решил проблемы и снова с вами Андрюха, у нас есть челик, который сделал минус с ножика И стал им КССУ Ссылочку на битву я вот прям сейчас тебе пересылаю Одну секундочку, дорогие друзья вот прям уже переслал. Переслал все. Вот КСУ э, заслужил эмочку красивую, интересненькую. Энтри! Как и второй минус, ожидаемо. Ну, это, кстати, не знаю, теперь уже не могу сказать, кто сделал все-таки энтри. Но э, факт остается фактом: два минуса от атаки и один минус от обороны. Ну, другого не могло было. Не могло было быть. Ну, АВП есть, кстати. АВП есть у Тифа. Вопрос, конечно, в грамотном использовании этой снайперской винтовки. Здесь у нас даже 2D на споте Б имеется. Кстати. Кстати. Но это 2D сейчас просто получит заход в спину. Вот что самое ужасное для <laughs> игроков uh, Fidges eSports. Вот он, заход в спину. Естественно, они разваливаются, но при этом, кстати, там и енот. Хоть и погиб, но тоже один минус успел сделать. И вот тиф остался один. А ВП в таком случае, конечно, хороший девайс. И выбить-то с ним вроде бы и можно было бы. Потому что там три пули всего нужно было бы. Но вместо этого авик достается Смайлу. И учитывая ситуацию, которая опять же произошла, лучше было бы, на мой взгляд, уйти сейвить снайперскую винтовку. Потому что теперь она досталась в руки мейн снайперу команды Chill Lovers. Потому что я, как вижу, что именно Смайл постоянно играет с авиком. И играет с ним, надо признать, очень хорошо. Так что таким не надо отдавать а а а а АВП. Это чревато последствиями. <coughs> Простите, дорогие друзья, Инсдиус и Тиф по минусу. Надо вообще как-нибудь это по-правильному бу будет через переводчик прогнать, короче, инсдиоус. Посмотреть, как правильно говорится его никнейм. А то есть вероятность у меня и подозрение, что я неправильно произношу его. Ну, ладно. Смайл и SM1290 остались в паре сейчас. Не самая простая ситуация для игроков атаки. Конечно... Больше всего, я думаю, здесь э, нельзя совершать аркадных действий игрокам команды Фиджес. Это приведет к тому, что Chill Lovers начнут сравниваться по количеству живых персонажей. Э, нужно помнить о том, что работает время на команду Фиджес. И, конечно, интересно: по сути, здесь ставка на точку Б и потенциальный ретейк точки А. Вот так видят э, игроки обороны этот раунд. И других вариантов здесь быть не может. Основное укрепление находится именно на точке Б. Но в случае выхода на А мы с вами увидим, как будет строиться выбивание от фиджесов. Но теперь уже нет, наверное. Но начинают бегать по карте фиджесы, как бы. Пытаются выбить сейвящихся игроков. И опять же, здесь самое важное, наверное, в такой ситуации выбить снайперскую винтовку. Потому что... Калаш у SM1290, прошу простить меня, не такая уж и опасная штука, а вот авик, во-первых, это дорогая штука, а во-вторых, чертовски опасная. Минус от смайла, и нет, блин, второго на зума не было, жаль. Было бы очень круто, и можно было бы дать прям чуваку не знаю, медаль, на которой было бы написано «Выживший», потому что это было бы действительно очень зрелищно. Выжить в такой непростой ситуации, да еще и отсейвить авик, это был бы верх мастерства. Но ситуация, объективно, конечно же, была сложная, ну и как итог, вы сами все, в общем-то, видели. 5-5, временная ничейка у нас здесь нарисовалась, Фиджесы. Пытаются не отпустить оборонительную сторону э, на своей карте. В то время как Chill Lovers демонстрирует, что атака у них здесь нельзя сказать, что плохая. Зус, э, надеюсь, потом посмотрит стрим и увидит, насколько он был близок к тому, чтобы сделать красивый минус через дым. Ну, прострел тоже красивый минус в какой-то степени. Э, сумел через стену добрать э, своего визави. И этим визави стал как раз таки автор минуса с ножа. КС СУ. Ну, как-то непредусмотрительно прямо сейчас действуют фиджесы Опять же, аркады, попытка что-то где-то чекнуть Я охотно понимаю, почему все это делается Естественно, оборона не может играть, не собирая какую-либо информацию по передвижению оппонента Но это делать надо в каких-то, ну, адекватных, что ли, местах, так скажем Да, вот эти вылазки в пиксель. Ну, вот эта вылазка сейчас от инс инсдиоуса вообще, по сути, не нужна была там как бы нечего особо было собирать. Ну, вот депресс. Вот эта вылазка даже, я бы сказал, была бы, кстати, хорошей. Потому что там торчала, ну, максимум только голова. И попасть в эту голову было бы уже не так уж и просто. Бам! Оплеуха в Тифа и поставленная бомба на точке А. При этом есть стопроцентная информация, что депресс находился на точке Б. И, естественно, атака прекрасно теперь знает, откуда его ждать. А его даже ждать-то и не надо. Его, собственно, приходит и выбивают. Вот такая ирония судьбы случается. Засейвиться тоже никто никому не позволил. Ну, минус экономика с команды Fidges. Плюс деньги, плюс уверенность, плюс мораль у Chill Lovers. В общем, этот взятый матчпоинт дает огромный буст команде Chill Lovers по всем фронтам. Это и девайсы, это и деньги. Это взятый раунд это, опять же, лидерство на чужом пике. То есть у ребят вообще сейчас как минимум э, грустить поводов нету. Вот это однозначно. Енот э, забирает депресс-то и далее все-таки выход на А. Ну, Хотя хотя вы помните, да, Челлоуверс точно так же уже один раунд стояли, раскидали точку А и ушли на точку Б умирать. Но обращу ваше внимание, что именно ушли умирать. Хорошая флешка сейчас, которая спасла от гибели Гастера. Енот 20... 21. Вместе с Зусом разбирают соперников вблизи точки А. Енот отправляется добивать того самого... Не того самого, прошу прощения, это был Вайхасу. Тиф. Отличный хэдшот от Сэма и 7-5. Ну, в общем, чиллаверс закрепляются. Что еще здесь делать то Глупо было бы надеяться на то, что сейчас этот раунд легко смогут забрать Фиджесы. Ух, чувствую, опоздаем мы на матч в 20:00. 0 Ну, не исключено, если будет третья карта. Ну, смотря, опять же, какая будет третья карта. Может быть, опоздаем, может быть, и не опоздаем. Все равно еще будет вторая половина. Вдруг у Фиджисов атака будет прям такая, что не сумеют чил лавер собороняться. Тут еще как бы рано что-то говорить. Но в любом случае матч обещает быть потным и интересным. Бомба сброшена, как обычно, по классике под точка. А по классике здесь лежит куча смоков, и по классике есть агрессивные позиции. Зус ставит хедшот первого соперника, ну и попадает под горячую руку Депресс. Туда, таким образом, вырываются в большинство игроки атаки. Депресс туда, туда, туда, туда, туда. 4 минуса делает уже. Вот это экшонистый парняга, а ведь просто сидел в дыму на цементе. Казалось бы, и ничего не предвещало беды. Ну, в соло остался Смайл со снайперской винтовкой. По сути, экономическое превосходство команды Chill Lovers не исключают возможность затащить, возможность пойти пострелять, потому что АВП, даже потерянная, легко достаточно будет приобретена вновь. Ну, игроки обороны, кстати, вот уже насканировали, где находится Смайл. И теперь, как вы видите, все просто идут как один его выбивать. Сейчас... Ой! Выкинул лавик. Молодец. Молодчина, Смайл. Красавец. Обожаю такие 300 IQ-шные мувы. Выкинул лавик, чтобы соперники не смогли его забрать. Вообще прям респектный момент. Респектный. 7-6. Фиджесы реализовали девайсный раунд, и, как я и говорил, собственно, снайперская винтовка будет приобретена повторно. Именно так и есть, только теперь с ней играет енот, который 20-21. Ну, какие-то, опять же, стандартные вещи каждый раунд разыгрывают что одна команда, что другая. Чил а, лаверс э, либо сидят э, под выходом на Б, либо на Миду. И игроки обороны постоянно где-то пытаются поджать мид и закрыто сидят на точке Б. В результате Смайл уже прошел в сайт практически на спот Б. И нет никакой информации о том, что там вообще готовился хоть какой-то проход. Ну, благодаря ближней позиции НСДО справился со Смайлом, но при этом... Эту позицию, скорее всего, да, не покинет. Куча хаешек прилетает за его бомбоубежище. И выйти живым из него уже не удается. Ситуация 4 в 4 с опять же потенциальным выходом на Б. Но еще, конечно, далеко не факт, что выход на Б все-таки последует. И, как вы можете, в общем-то, заметить, имеет место оттяжка а, под точку А от коллектива лаверс, да и здесь еще и минус по депрессу прилетает. Ну и очевидно уже теперь куда. Откуда ноги растут, все становится понятно. И откуда руки растут, тоже становится понятно. 32 секунды до конца раунда. Но игроки обороны уже успешно перетянулись на точку и готовы встречать своих соперников. Тут вот вопрос уже в выходе. Гранат у игроков атаки не так уж и много. КСУ, отличный хедшот. Минус от Тифа. Два минуса от игроков атаки. КСУ. Оу, но все-таки Зус. Все-таки Зус. Молочинка свою позицию не отдал и раунд сопернику тоже не отдал. Жду, когда примет, в друзья. Ну, у него сейчас игра. Очевидно, примет, но, наверное, чуть-чуть попозже. Найстрай. Nice пишет Мэйби Паша. трай. да, я согласен. 8-6. Победа в первой половине за командой Chill Lovers. Да, ребята в атаке выигрывают первую половину на вертига, которую пикнули их соперники. Мне кажется, можно называть данное... Э, данное ведение матча. Ну, опять, каждый раз одни и те же грабли. Фиджисы безостановочно постоянно сидят в дымах, думая, наверное, что дым — это же как щит, да? Через него пули-то не пролетают. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Тиф. Ой-ой-ой. Как больно он заходит в спину. Два минуса от Тифа, дорогие друзья. Но ситуация, тем не менее, становится очень-очень по-прежнему плачевной. Три в два. Ну не могу. Смешной момент, да. Вайхасу. Снова Тиф. Помните момент, когда я сказал, что Тиф заруинил раунд своей команде. Вот сейчас есть шанс. Отыграть тот самый руин, и да, в паре с Вайхасу, по сути, можно считать, что этот косяк был отыгран. Респект Тифу, тайминговый заход в спину. Непонятно, почему челлаверс не сумели сразу предугадать возможный выход э, в тыл. Ну, игровой момент, ничего не скажешь. Частенько, даже у профессионалов можно заметить, что иногда они пропускают выход в спину. И это, увы ах, но неизбежно 8-7 В пользу коллектива Chill Лаверс Первая половина закончилась с минимальным перевесом Фиджесы отправились атаковать Ну, посмотрим, как получится с атакой На Мираже, во всяком случае, атака была Ну, не сказать, что прям идеальной Я бы даже сказал, она была очень проблемной И она была проблемной не для Чил Лаверс Вот что важно 5-7 у Зуса! Пау! Просто пау-пау-пау! Там Тиф еще тиммейту в затылок залепил. Ну, все. Просто руин, ГГ. Это 1-1 по картам, дорогие друзья. И готовьтесь к третьей. Готовьтесь, что мы с вами увидим Инферно. Короче, Фиджесы говорили... Фиджес сам говорил, что у нас это будет легкая игра для Фиджесов. Ну, уже ее легкой нельзя назвать, согласитесь. С таким вертиго нельзя назвать победу, даже если она и будет легкой. Тут очень далеко от легкой победы. Чтобы легко победить, тут надо сильно-слишком запотеть. Слишком сильно. А пот это уже не легкая победа, как мне кажется. Ну, до свидания, Депресс, сказал нам. Давайте, может, он до да, да, земли успеет долететь. О, следом еще один. Следом еще один. Экономический слив. Слив последовал от команды Fidges eSports. А, я, конечно, не знаю, но мне кажется, вообще, такой надо запрещать на турнирах типа. А, потому что они, ну, спецом просто погибли, чтобы их соперники не получили деньги за убийство. И это вмешательство в вражескую экономику. И за такое, ну, как минимум, какие-то вещи должны быть, какие-то санкции, так сказать, должны быть применены к команде Fidges Esports. А, Но ну, это, окей, как бы, как говорится, на усмотрение администрации. Не мое это дело. Учить кого-то проводить турниры. Каждый вправе делать, что считает нужным. Ну, просто так можно было бы сразу вот вниз э, по уходить всем, как говорится. Вот, например, например, смайл, который с авиком сейвился на терровском спауне, тоже мог по большому счету выпрыгнуть вниз, но он выбросил АВП вниз. Он позволил себя убить и получить деньги за убийство самого себя. Тут как бы... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Минус от КСУ, но ЗУС при этом забрал сейчас своего соперника тогда И неудачно очень так получилось, потому что Девайс достался еще и оппоненту. Минус от Енота со снайперской винтовки. ЗУС на этот раз уже сам выхватывает по голове. Вот просто как на ладони Гастер сидел, понимаете? Это сверх... Вот сверхвидимая позиция. Нельзя сказать, что не видно было его там. Он просто сидел на конструкции и все. Но... Хрен там был. Слишком неочевидная позиция на самом-то деле. Ну что, точку А пытаются сплетануть фиджесы. И, короче, здесь просто опять-таки повторюсь. Пакуем чемоданы. И это третья карта. С такой атакой фиджесы не просто не выиграют вот вторую половину. Они вообще ничего не выиграют. Они с турнира вылетят с такой атакой. Вот эти вот тошнотно-медленные действия. Ну, даже чиллаверс вот в предыдущей половине, в первой... Атаковали, ну, на порядок интереснее Ну, вы, выпады какие-то, агрессия Ну Ну, хоть какой-то экшен был С Какой сейчас-то здесь можно увидеть экшен? Посидим, спрыгнем С создания, разобьемся Как бы об пол Прям, ну, не знаю, не знаю Фиджесы сделали то, что я Очень не люблю видеть на трансляциях Это немножечко Снижает хорошее отношение к команде к нулю, плюс-минус Неспортивное поведение, я никогда его не одобряю Какое бы оно ни было кс минус со снайперской винтовки Енот Хороший хедшот по инсдиоусу Кстати, там уже, как вы видите, две снайперские винтовки Когда прыгаешь, деньги противникам не дают Ну, я про что и говорю И это как раз-таки запрещенная штука, поэтому так и нельзя делать. Потому что иначе тебя убили бы, или ты засейвился бы, и тебе не дали денег вообще. То есть так или иначе твой соперник получил бы деньги, либо ты бы остался без денег. Поэтому надо понимать, что такими штуками нельзя пользоваться. Это... это стрёмно. Мэйби Паша, спасибо за подписочку на Твиче большое вам. Ну и попытка захода на... Ну, опять же, тошнотное что-то постоянно разыгрывают игроки Фиджи и Прям Прямо я расстраиваюсь. А, минусы твой Хасу. Неожиданно, но да. Да. Сейчас бы с ножом выбегать в сайт. Гастер. Один на один с Тифом. Шесть хп у Тифа. И Гастер сотый, естественно, легко выигрывает. Что происходит? что Гастер там разглядывает? <laughs> что он разглядывает? 12-7, дорогие мои друзья. Chill Lovers <coughs> выигрывают очередной раунд. И, в общем-то, ну и все. В общем-то, добавлять в эту картину больше нечего. А, девайсы появляются у фиджесов. Они сумели восстановить себе экономику. Ну, про экономику обороны при этом, кстати, тоже молчать не стоит, конечно Она у них хоть и есть, но она постоянно какая-то вот такая, фатальной В любой практический момент экономика может закончиться Смайл минус э, КСУ, где гранаты? Почему такие чеки бывают без гранат? Где какие-то флешки, дымы? Зачем они? Зачем? Просто хз, зачем? Уже сменив позицию, Смайл продолжает... Я просто тащусь с фиджесов, прошу прощения. А вы заметили? Энтрифраг от Смайла, вылетает флешка после этого. Второй минус от Смайла, вылетает флешка или дым, что там вылетело. Вот третий минус от Смайла. Ну, может, сначала надо было дать дым, потом флешку, а потом выходить? Что делают? Ой, что делают, вообще непонятно. Енот забирает инзиоуса сам. депресс... Последний 1 в 5, конечно, навряд ли будет здесь какое-то геройское а, выигрывание. Победы... Ну, ну нет. Ну, ну, крутой стрелок. Бесподобно, безусловно, крутой. Отлично понимает, что делать, но... Но, но нет. Во-первых, чил lovers просто сейчас на бусте от морали такой не отдадут. Ну, не отдадут, не верю. 25 секунд до конца раунда, еще попробую иди бомбу забери. На тильт, похоже, и как вариант, поругались. Ну, кринж, е мое. Ну вот, даже и Мэйби Паша вместе с ä, Пашей, кстати, ä, тоже с тезкой со своим, ä, подтверждает это в очередной раз, что действительно здесь, ну, черт пойми что, происходит. И фиджесы просто не играют, а занимаются... Занимаются. Занимаются игрой. 13-7. Шесть раундов разницы, и... Ну, типа... <с2> а, ну, типа. Ну, типа, короче, в общем, не успеем. Мы на матч 8, дорогие друзья, поэтому матч будет перенесен. Перенесен он... А уж, не обессудьте, но... Спасибо командам, которые мы 500 лет ждали в начале. А он будет перенесен... Не просто вот насколько командам будет удобно, а настолько, сколько, к сожалению, будет удобно комментатору. Вот так вот. <с2> 4 в 4. Уже первый размен произошел. Депресс со своими ребятами окапываются на выходе под точку А. Такие раунды делали частенько ребята из Chill Lovers, кстати. можете заметить. Но у них они работали. У Фиджисов ничего не работает. Вот, ну, просто ничего не работает. Вот КСУ где-то там нашел возможность, конечно, кого-то килануть. Но при этом пока есть Смайл со снайперской винтовкой. Там просто даже не надо Енот ХД, спасибо вам за подписочку на Ютубе. Ну, 3 в 2 ретейк, ретейк в большинстве, ретейк под дмы... И... Oh, yes. 5 еврочков. Главное, с... смотри, как интересно. Поддержал на сумму 0, и потом написано 5 евро. 0,5 евро. Спасибо большое, Антон, спасибо за контентик, вкусно покушали под ваш стримчик. Света написала мне, что ты весь в работе и забыл про сегодняшнюю дату. Чё сегодня задал? Подожди, я, черт возьми, точно Я ничего не помню, а что сегодня? Все, капец Поскольку а будет матч тогда в 20.00, который? Ну, зависеть будет от того, когда закончится этот матч Ну и плюс 15 минут после него А проход удалось совершить на точку Б Ну, удастся ли удержаться? Кстати, хорошо попали в игрока обороны Сейчас, да, в ЗУСа Прям очень хорошо, но не стали добивать Ахахах, Саня, ты что-то забыл я, Да я постоянно что-то забываю Я после того, как ковидом переболел У меня вообще огромная беда с памятью случилась Я постоянно все забываю Привет, Сашок, Паша, привет Одни Паши сегодня, черт возьми Смотри, как много Пашек Два в два ситуэйшн, дорогие мои друзья Но нет, не будет здесь ретейк Не верю, не верю никак И не поверю Завершающий фраг от Тифа. Засейвлено практически АВП, если бы не взрыв бомбы. <coughs> смайл с АВП очень хорошо стреляет. Да, Смайл сегодня, черт возьми, хорош. Забрать у Смайла АВП. И команда Chill Lovers не взяли бы такое большое количество раундов. <coughs> Стрим захвачен Пашками, не говори. Мэйби Паша. Паша Блудник. Паша Казаков. Одни Пашки. Смотри. Агрессию включили, а? Фиджисы. Вот зеркальная ситуация с командой Эго Триппин, которая была, да? Сколько раундов слили к ряду? Смотрим. Один, два, три, 4, 5, 6. Быстрее дошло, чем до Эго Триппинов. До Эго Триппинов доходило дольше, Они а 7 семь раундов слили. Полетел, голубчик. Смайла отправили отдыхать. Ну, экономический. Давайте тоже будем честны. Будем логичны, рациональны. Блин, что сегодня за число? Что сегодня? Десятое. Я забыл, что сегодня. Как называется заставить человека просто впасть в ступор? Достаточно просто сказать ему, что сегодня... Ты забыл, какое сегодня число? Я все забыл, правда. Жесть какая-то. А, вот, короче, для фиджисов очень долго доходило, что надо играть чуть-чуть быстрее И когда сейчас они начали играть быстрее и выиграли несколько раундов, они взяли и снова начали играть медленно Ну вот, не выбьешь дури человека никогда Если он любит играть медленно, он будет до последнего играть медленно, даже если будет понимать, что проигрывает Размены, которые сейчас не совсем выгодны игрокам обороны Но самое главное, что это размены ты ведь посмотрел 10 апреля сегодня, и на этом все. Ну вот, блин, а что сегодня 10 апреля-то, черт возьми, не помню. Ладно, в перерыве между матчами посмотрю. 3 в 4. Оборона вынуждена уходит на сейв, потому что нет денег, и 14-10 мы получаем с вами. Ну, короче, пытаются фиджесы, конечно, выиграть свой пик, но не дают чиллаверс ничего сделать. Минус один из попытавшихся -по засейвиться, ребят. Дорогие друзья, ну что, одна снайперская винтовка у команды Chill Lovers, при счете 10-14 э, очень будет сложно, конечно, забрать матч и взять 15-й раунд команде Chill Lovers. Это прям реально будет очень непросто. Ну, пистолеты, а мы помним, как с пистолетов э, чиллеры, любители почилить, э, умеют стрелять сум забирает енота и дарит щедро девайс э, Смайлу. Смайл этот девайс может реализовать, а может и не реализовать, да? э, Простите, там снайперская винтовка у Смайла. Н не Смайлу, по-моему, прилетел девайс. Короче, неважно. Э, Смайл находится в непосредственной близости. Нашли. <с85> Нашли Смайла. Но, блин, прикиньте, если бы сейчас они просто мимо ушли. И Антон про про пропал, молчит, навел суеты и ушел Я говорю, да Просто какой-то пипец Я сейчас просто это Матч закончится, я пойду это <laughs> Заставлять Свету напомнить мне Я просто я не могу вспомнить я все перебрал. Инсдиоус. Минус енот. Попытка удержания. Здесь флешки прилетели. Ну Изус выжил. Вместе со Смайлом сделали по минусу. Какая же важная сейчас работа лежит на плечах команды челаверс Вот и мучайся теперь. Я вот не буду напоминать. Я тебе возьму сейчас за одну ногу, а за другую очень сильно дерну, если ты мне не скажешь. Мучайся теперь, блин. Я мучаюсь, из-за кого? У меня идеальная память. Я все в своей жизни всегда помнил, пока кое какая падла мне не принесла болезнь домой. 14-12. Chill lovers. Не выигрывают снова раунд. И снова там минус экономика. Не полностью, конечно, но все-таки. Уже стало интересно даже Андрею. Ну, оно и неудивительно, конечно, такую интригу вбросили. <къем> Ладно. Посмотрим, потом узнаем, короче. Ну, КСУ тоже неплохо с АВП владеет. Это тоже очень хороший АВП, я не спорю. Вообще, я полностью за, я согласен, АВП серьезно Видите, что делает? Еще одного зачекал, но здесь, да, выстрелить, конечно, было не с руки, поэтому без минуса. ЗУС! Забирает АВП своих соперников. И минус от Инсдиоуса. Неожиданно, дорогие мои друзья, но команды Fidges Esports собрались. Я их уже похоронил в начале второй половины, а они почему-то э, собрались и смотри, что делают. Гастер. Ну, сейвятся. Сейвятся игроки обороны, потому что, опять же, деньги какие-то есть, но только какие-то исключительно, там, 2000 енот, 3000 гастер, на перспективу может не хватить. Поэтому тут надо именно сейчас думать уже о перспективах того, что будет происходить. Ведь если игроки обороны сейчас просто отдали бы АВП и Калаш, там хрен его знает, что получилось бы дальше. Я из дома убегаю, пока не вспомнишь, не вернусь. Ах, так ты заговорила, да? Да можешь не возвращаться тогда никогда вообще. Сказал бы я тебе сейчас, но всего, что я хочу тебе сказать, э, не скажу. Я не вспомню, я честно скажу, я не вспомню. Все. Я тормоз. Я тормоз, которого, еще раз говорю, принудительно, просто принудительно зараза, жена принесла ковид домой, заразила меня, зараза им. Сама переболела бессимптомно, я чуть не отправился на тот свет в результате этой болезни. У меня отказало все, что только можно было отказать, и теперь я, будучи овощем, который вообще не может запомнить, что было вчера, еще и вынужден быть каким-то мудаком, который что-то забыл. Спасибо, бля. Ну что, у нас вернулся... Нет, не вернулся. У нас наоборот. Смайл вылетел. Негив, да. Негив появился у Зуса. Ну, кстати, справедливости ради, на Мираже Негив Зус покупал и сделал с него кил. Один из важнейших раундов был взят, между прочим. Саня, пока перерыв, беги, спрашивай. Не-не-не, ладно, я не буду прерываться, надо досматривать такое. Мне, во-первых, просто принципиально сейчас очень интересно, чем закончится матч, потому что это круто. Ребята разменялись винстриками. Ты до этого даты путал всегда? Никогда я даты не путал. Я только не мог запомнить нормальные дни рождения. Это единственное, что я всегда забываю. Попробую отгадать, наверное, какая-нибудь годовщина свадьбы. Нет, у меня годовщина свадьбы с женой первого... Ой, 31 марта. Вот она была как раз недавно. Годовщина отношений у нас 1 апреля. Нет, это что-то точно не с нами связано. Блин, ладно, короче. Отстаньте. Не, бу не будем гадать, я просто сейчас пойду после матча заломаю жену и заставлю ее рассказать. У меня КС гранаты в голове на даты памяти не хватает. Точно, точно. Нужно же помнить все раскидки, все названия. Вообще, все нужно помнить. Неужто то кто-то ставку X500kF на покупку неги поставил. Да, вот этот момент еще, да, да. Прям, ну просто, совсем и интрига. Да, ты так уверен? Я сверху уверен. Ты же знаешь, Светлана Андреевна, что мне более чем достаточно сил для того, чтобы тебя в бараний рок свернуть, если будет нужно. Но помни, так как ты моя жена, я сделаю это с любовью. Ладно, хватит все, хватит обо мне, хватит об этих всяких догадках-недогадках. Счет 14-13, паузы закончились, и бай у команды Chill Lovers крайне интересен. Кто-то решил купить неги кто-то решил купить две АВП, кто-то засейвил калаш, да? Ну, одну АВП засейвили также с калашом вместе в предыдущем раунде Ну, смотрим Пять калашей Без контроля дальних дистанций от Фиджес Фиджесы будут пытаться стрелять Да, ты так уверен? Я про то, что дата с нами не связана А что, связано, что ли, ты хочешь сказать? Хе -хе -хе. Карма, здорово! Ну и слоу раунд, ну слоу раунд, камон, гайз. Ну быстрые раунды работали, а теперь опять попытка сыграть что-то медленное. Вот зачем сбивать самим себе то, на что настраивалась команда долгие-долгие раунды. Ну проход на А сейчас не получится сделать изейшим, не бывает так. Саня, может там первый поцелуй? Не, первый поцелуй у нас был 1 апреля. Как собственные отношения наши зародились со Светланой Андреевной 1 апреля 2010 года. Гастер! Успел, не успел, вернее, забрать э, соперника. Попал под размен, но бомба, что самое главное для команды Fidges Esports, была все-таки поставлена. Но сейчас будет ожесточеннейший ретейк. Уже, кстати, фейки по дефьюзу есть. КСУ! забирает Зуса. Но попадает под размен от СМ 12, 12 Да, все правильно. Ситуация 2 в 3. Здесь оборона, кстати, находится сейчас в меньшинстве и в менее выгодной позиции. А раунд, между прочим, для обороны очень важен. Вайхасу попадает в голову Сэма. Ну и все, да, вынужденный сейф от Смайла, потому что снайперскую винтовку, ну, точно надо пытаться спасти. И это 14-14, дорогие друзья. На этот момент я хочу заметить факт того, что команда Фиджес Е-спорт e взяла даже больше раундов к ряду, чем их соперники. Потому что счет во второй половине 7-6. 7 к ряду забирают Фиджесы. Чил но опять же... Ну такой себе боецкий Два ФАМАСа, НЕГЕВ, два АВП По-прежнему без снайперских винтовок Наверняка пытаются действовать э, ФИДЖАС И да, конечно, справедливости ради Получилось сделать прикольно В плане, что медленная атака такая вот вдумчивая И действительно все-таки зашла Батюшки, еще 5 евро, спасибо. Да, бля, за что? За что? Я ничего не понимаю. Прекратите. Спасибо большое, Антон. От души душевно в душу, но я вообще не понимаю, о чем сейчас речь идет. Я себя просто чувствую теперь каким-то мудаком. Как, будто, как, бы, как, как я мог что-то забыть? Все, ну. Прекратите. Хватит меня троллить! Это касается, в первую очередь, жены. Жене троллить меня нельзя. Вау, депресс. Половину лайфбара потерял только что, стоя в Молтове. Ну, очевидно, да, уже, что у нас будет розыгрыш точки Б. Казалось бы, да. Но внезапно фиджесы все-таки принимают решение, что точку Б пинать сейчас не совсем актуально. И решают открыть спад снайперские винтовки... Супер решение, супер гуд, все нормально, супер гуд. 15-14, это овертаймы, дорогие друзья. Позвольте, конечно, извиняюсь, что сказал об этом досрочно, но это досрочно. 20 секунд до конца раунда, ни хрена никто не вытащит. Че Депрест забыл на точке Б? Просто вот, Депрест, ты крутой стрелок, вопросов к тебе ноль. Ну че ты сейчас забыл на точке Б, ты со своими пацанами на А должен был находиться? Просто... Это стыдный КС стыдно и просто хочется Плюнуть на такой Counter-Strike Простите меня, но Эмоции, эмоции, дорогие, друзья Переживаю за каждую из команд Chill в свою очередь, взяли Вот этот вот паршивый бай с двумя фамасами Двумя авиками и МП-9 А может и не овертайм, может третья карта Может, может, вполне да и я уверен, что это все. Что это... Нормально. Нет, все, ГГ, это третья карта. Ну какой, не, не затащит. КСУ и Вайхасу, да, даже если бомбу сейчас поставят, ну, ну, ну не та ситуация. Не та позиция, в которой можно тащить. Ну вот, видите, Вайхасу вообще... А, простите, это был КСУ. Вайхасу. Все, ГГ. Счет 14-15. Саня палит овертаймс Спойлеришь, четверюга. В смысле, какой? Нет, ну, никакие, не это. Я имел в виду, что. Я вообще просто неправильно выразился. Я сказал, хотя... Хотел! хотел сказать uh, то, что. Короче, бля, ладно, проехали, все, не грузите меня.